Да ты сумасшедший? Он там, он Что? Уроды ебаные просто. Эпиле. Как зачал, конечно. Один такой. Я, я не пойму, он на русском или на английском разговаривает? Грейн. На русском. about Replace, please. Да он разговаривал на русском. Uh, I orange uh, and uh, blue go to uh, be banana. Uh, oh, go to A-plant. Okay? Я тебя понял. Как будто он больше всех надо. Еб. Yep. А. <свят> <свят> так он не носитель <святая> защит. Фаунс Только закупился, убили сразу Нормально Вы что Что это было? Сделал минус двадцать <говорит> Тупо сделал минус 2. Чел сделал минус 2. Ахренеть. Я чел сделал минус 2 еще раз дефал бомбу. Хе, вообще, я... Мам, ты там сколько-то своих, этот, просто замородишь. <свят> да нет, у меня сейчас 37 градусов стоит. <свят> у тебя это есть этот. БА! <свят> Он у меня треснул, у меня даже тут как минимум 8 тепловых трубок и два кулера по 120. С, по, нет, наверное, даже три кулера по 120 звали, миллиметров на 2000 оборотов, чтобы они все в полную работали. Вот тогда он у меня хладится, чтобы ваш три есть. Так что попал по Уже все подчитал. Да, я уже все прочитал. Заходим на второй этаж. Вот здесь вот. И сюда, объединил. Вот здесь вот делаем вот, вот так. Вот это обочине. Да. Ага, обезьяна. Стреляли по тебе, попали по мне. Ты стебёшься? Через стену. Ты вообще... Через стену, щел. Через стену мне тычку дали. Стреляли по тебе, обезьяна. Ты чё балуешься? за заряжу. Раз, раз, раз. Но пуш. Нахуй иди. Нахуй большой. Брюк, ни одного кила не сделал. А, ну я с этим... Там... Веселился. Hello man, смотри, don't смотри. mute me. Со. май бэтмикрофон. Бобби. Балди на русском. Подарите, пожалуйста. Скил. Да хоть у меня стопят. а я Да много. Я сюда вижу даже. Вот нельзя ВПС много, они уже обалуют Чё, Даган, я на имке две минуты сидел Лаз-банан, лаз-банан, набоедите Ну носкоп ну Ну скоп Не надо Не и всем здарова, с вами Кефир, и я приветствую вас на очередной концовке очередного видео по CSGO. Это уже 17-я часть, если я не ошибаюсь. В общем, простите за то, что видео не было целый месяц, у меня было очень мало времени. Надеюсь, не обижаетесь. Если что, заходите на дискорд-сервер, я там иногда сижу, раз в недельку уж точно. Поиграем во что-нибудь, что-нибудь такое. Если что, ссылка в описании. Ну а на этом все, не имею больше права задерживать. Всем удачи, всем пока.